Привет, народ! Это как обычно Антон. Транспортные средства не перестают удивлять. Авантюристы продолжают изобретать то, до чего трудно догадаться даже в самых странных снах. И именно такие примеры сегодня я вам и покажу. Ну а перед просмотром поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал и прожмите колокольчик. Сделали? А также не забывай про конкурс в конце видео на 1000 рублей и в путь! Я знаю многих людей, которые обсуждают эту тачку. Кто-то критикует ее сборку, говорит, что она как железная бочка, что она плохо стоит на дороге или не имеет каких-то топовых технологий. Но в то же время огромное число людей любит Гелендваген. Не просто так люди повторяют гелик даже в маленьком масштабе и с кайфом показывают его народу. Фишка этой мини-модели в том, что она спокойно выдерживает вес взрослого человека и нереально круто дрифтит, а также держит дорогу. При этом разгоняется до недетских скоростей и безупречно выглядит, повторяя оригинал чуть ли не во всех, даже самых тонких моментах. Бильярд – игра, которую обожают миллионы. Кто-то играет в бильярд в баре вместе с друзьями за стаканчиком пенного, другие просто увлекаются им из соревновательных побуждений. Единственный минус, что бильярд нельзя взять с собой. Но не парьтесь, люди думают и над этими вопросами. Именно так на свет появился вот этот бильярд-мобиль. Тачка имеет бильярдный стол как прицеп, спокойно с ним передвигается и вообще не имеет никаких проблем. При этом бильярд оснащен полным функционалом. Как будто это полноценный стационарный вариант. Что здорово, его можно отцепить от тачки и все на тех же колесиках перегнать в более подходящее место. Но ну разве не идеальный автомобиль для вечеринок? М? Ну а это, чуваки, вездеход, движение которого осуществляется посредством шнекороторного движителя. Конструкция движителя представляет собой два винта Архимеда из особо прочного материала. Вездеход обладает уникальной проходимостью в условиях грязи, снега и льда, хорошо показывает себя в качестве водоходного движителя на разных машинах амфибиях. Скажу честно, этот транспорт капец как мне интересен, но ну, просто словами не передать. Но в то же время я бы, наверное, не хотел его к себе в коллекцию, если бы мне кто предложил. Минус в том, что он не подходит для езды по асфальту, а рассекать снежные просторы каждую зиму на нем как-то скучновато. Если вы другого мнения, дайте знать под видео. А вот эта машинка, ребят, мне бы точно пригодилась. Ее главная фишка заключается в том, что она восхитительно подходит для городов, а если говорить точнее, то для пробок на дорогах. Попали в непростую ситуацию и совсем не хотите ждать очереди в пробке? Не беда. Просто садитесь на эту тачку, жмите кнопочку вверх и спокойно проезжайте любые другие машины, даже внедорожники. А как только будет возможным спуститься обратно на землю, соседняя кнопка вам в этом поможет. Самый прикол в том, что машина поднимается и опускается очень быстро, а еще имеет кучу всяких камер снизу на всякий случай. В общем, идея просто превосходная. Надеюсь, такое когда-нибудь реализуют для массового пользования. Вам нравятся велосипеды? Лично мне очень. Они компактные, юркие, в то же время достаточно быстрые и стильные. Можно модифицировать их как угодно, в общем топовый транспорт. Однако если вы решите сказать, что великий отстой, поскольку есть машины, я покажу вам вот этот вариант. Какой-то мужчина из обычного велосипеда соорудил не просто рядовую легковушку, а настоящую Феррари. Конечно, вблизи вы отличите ее от оригинала, да и ездит она по понятным причинам не так же быстро. Но как факт идея удалась. Ставьте лайк, если тоже хотели бы себе такую феру. Кто-то обожает ездить на лошадях. Это и полезный вид спорта, и в то же время необычное времяпрепровождение. Но кто бы мог подумать, что оказывается можно кататься и на собаке? Нет-нет, это не о том, о чем вы подумали. Тут никто не относится садистским образом к бедным маленьким животным. Как раз наоборот. Их силы чтут, и поэтому строят отдельного железного пса, размером с двух людей. Он оснащен целой вереницей разной техники, рычажками, моторчиком и всяким подобным. Это позволяет человеку просто встать на него, держаться покрепче и отправляться в путешествие по городу. Единственный момент, я не уверен, насколько приятно на таком псе преодолевать ямки и различного рода неровности. Но если с этим все в порядке, то вопросов больше не имею. Обязательно надо попробовать. Следующая тачка просто бьет все представления о забавных видах транспорта. Когда я впервые ее увидел, я вообще представил, что нахожусь в каком-то мультике, и это спасатели или местная полиция. Короче, этот железный жук, муха, пчела, называйте тачку как хотите, довольно резво показывает себя на дороге. Звук мотора тому прямое подтверждение. Транспорт одноместный имеет слегка футуристический и внешний вид. Не знаю, как вам, но по-моему он классный. Пускай не пик технологии или эстетики, но что-то в нем непременно есть. Правда, пока я не могу наверняка понять, что именно. Все вы прекрасно знаете, что такое прицеп и для чего он на машинах используется. Люди кладут туда всякую всячину и перевозят, никому не мешая, не загрязняя свой салон. Ну так вот, а вам никогда не приходила в голову мысля, что будет, если из прицепа сделать полноценный транспорт? Вот и мне такое тоже никогда раньше не приходило в голову. Но эти чуваки побили все ожидания. Они сделали из прицепа безумно красивый и привлекательный транспорт красного цвета. Если бы я не знал, я бы реально поверил, что это какая-то новинка от Ferrari. Но честное слово... Если бы губка-боб квадратные штаны существовал в нашем мире, а не только в бикини-батом на глубине какого-то океана, то он наверняка бы передвигался на каком-то таком транспорте. Машина имеет компактные габариты, яркий внешний вид, спокойно вмещает в себя одного человека и все его вещи. Спрашивается, а что еще для счастья нужно-то? Вот и я думаю, что это идеал и пик совершенства человечества. Если инопланетяне объявятся, пусть им покажут нашу машину-бургер. Сани эти четыре буквы у всех людей ассоциируются с зимой, с горками и весельем. Обычные сани не имеют никакого моторчика, они просто оснащены местом под пятую точку и плоскими железками, которые, собственно, и будут соскальзывать с горы. Ну так вот, если старая и унылая повозка вам поднадоела, то я советую вдохновиться новыми идеями от этих чуваков. Они сделали настоящие сани бигфут. Я так их называю. В первую очередь они большие. Хотя нет, они просто чертовски огромные. Во-вторых, эти сани издают нереальный звук мотора, от которого по всему телу бегут мурашки. Ну и в-третьих, они просто топово выглядят. С этим бесполезно спорить. А следующим транспортом у нас на очереди будет довольно необычный и специфический байк. Необычен он тем, что имеет вот такой вот странный вид. Кажется, что он совсем никуда не годится и даже с натяжкой названия велосипед ему дать не получится. Однако, как обычно и бывает, первое впечатление обманчиво. На деле же этот байк является результатом многонедельных работ одного простого мужичка, который модифицировал транспорт настолько, что теперь на нем очень удобно сидеть. Он шикарно входит в любой поворот, а еще способен развивать высоченные скорости.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 Ф, слабаки, как бы не так. Вот вам H2O Salamander – небольшой трехколесный автомобиль, способный передвигаться как по суше, так и по воде. Во втором случае в дело вступает грибной винт в задней части, для подключения которого достаточно изменить положение специального рычага в салоне. Одна из версий, в которой эта машина существует, имеет бензиновый двигатель объемом 200 кубических сантиметров, обеспечивающий мощность в 13 лошадиных сил. На суше автомобиль может разгоняться до 60 км в час, а максимальная скорость при движении по воде составляет 6 узлов. По задумке разработчиков, эта модификация машины также может использовать в качестве топлива и водород. С тех, кто очень хотел бы себе такую машину в поездку на природу, жду по лайку. А это безумный квадрокоптер, на котором может летать человек. Звучит, как какой-то транспорт из фантастического фильма или боевика, согласны? Jetson One так называется эта модель, с батареями весит около 100 килограмм. Для управления она использует два джойстика. Первый отвечает за увеличение либо уменьшение оборотов, в то время как второй нужен для управления транспортом. Максимальная скорость этого чудо-дрона – 102 километра в час.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 А вот такой транспорт может кататься очень быстро. Это реактивный в прямом смысле слова «самокат». Чувак оснастил его я фиг знает чем, но смотрите, это как будто я нахожусь в самолете рядом с турбиной. Скажу честно, на какой-то момент мне показалось, что после разогрева двигателя чувак встанет на самокат и просто улетит куда-то в небеса. Но, к счастью, этого не произошло. Тем не менее, транспорт получился очень любопытным. Надеюсь, что автор видео в конце концов покажет своим подписчикам и нам, в том числе, на что способен этот транспорт. О, кстати, я вспомнил, что он мне напомнил. Помните фильм «Форсаж»? Тот, где они полетели в космос? Ну так вот, когда главные герои пришли в гости к нескольким чувакам и тестили странную машину, способную на реактивных движках улететь в космос. Этот самокат будто бы из той темы. Не находите?»